Я смотрю, как падает снег на твои плечи, так безупречен сегодняшний вечер, а в глазах Сейчас слились вечно Мне на мляя, мляя, мляя, до встречи, До встречи, мляя, мляя, мляя, мляя, мляя, мляя, мляя, мляя, С папы я приехала, снова спросят, почему в Рождество опять одна, но я слов не подберу, И упутанная в шар, просто тихо промолчу ведь. За окном холода, но я знаю, что ты ждешь меня. Каждый лечит Мы все как малые дети Обсуждаем соседей Обо всем, что на свете И закончим на рассвете Загревай меня Пока в городе зима И где-то падает, падает С папой я приехала, я приехала За окном холода, мама с папой я приехала Снова спросят почему, Рождество опять одна Но я слов не подбегу, и укутанная в шар Просто тихо промолчу Тихо помолчу, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,